Наконец-то мы добрались и до Лас-Вегаса. И Сейчас мы приехали в Орлеанс очередь. Отель. Вот на огромной очередь это короче, очередь, которая стоит на митинг, на встречу с профессионалами. А, Встреча с профессионалами начнется 8 часов. Сейчас около 7 часов. То есть сейчас там часов будет пускать только тех, кого вид пакет. Вот. А мы сейчас идем на кассу, посмотреть, вернее, купить билеты на шоу Мистер Олимпия. И потом так же, как все эти бедолаги, станем в эту же очередь и будем стоять и ждать проход на митинг, где можно будет видеть всех участников, всех номинаций турнира «Мистер Олимпия». Так, ну что, друзья, заветный билет на шоу «Мистер Олимпия» приобретен вот он обошелся мне 191 доллар вот написано 173 доллара и плюс налоги их не как всегда и в итоге билет э, не на самое конечно лучшее место потому что уже практически все хорошие места раскуплены а мы приехали э, сегодня прямо в день когда начинается митинг с про спортсменами и вот э, купили самое лучшее из того что было в общем стоимость этого билетика 191 доллар так, ну что, друзья, вот эта вся огромная очередь стоит на митинг сейчас а, без 28. А, и вот а, куча народа стоит, ждет, когда запустят а, в помещение, где а, сидят а, все про спортсмены, участники шоу «Олимпия». Вот, как видите, очень большая очередь, и начинается с улицы. И нам придется ее тоже отстоять. Но здесь она как-то быстро идет, потому что как только спускают народ, все это как-то быстренько-быстренько перемещается в помещение, где идет э, митинг. Ну что, вот э, мы и в этой большущей очереди и поднялись холл, где, как вы видите, сидят участники шоу Олимпия. Вот. Ну, тут, конечно, половина народа, я не знаю, кто это, но вот здесь все... Товарищи в костюмах участников Олимпия. Так, это очередь Крули Винклеро. Крули новый образ с бородой, как вы видите. Фотографии подписывают. И вот такая к нему очередь стоит. Так, Серджио Констанс. Собственной персоны. Тоже тут к нему очередь. Hello. Hi. Hello. Так, это очередь <связь> к Сержео Стэн Джоша вот он стоит спиной, пишет автограф. все происходит в таком формате, то есть э, <социальные> стоят крошики, э, каждого свой стол вот под камерами, и может пройти, пофоткаться, пообщаться, взять фотографию с автографом. Шон Роденшоп с да. Тоже к нему очередь. то есть как только более менее медийный спортсмен или более занимающийся кемистра, сразу человеку проходит большая очередь. Спортсмены, которые менее медийные, менее известны, вот видите, да, то есть они сидят, к ним э, подходит очень мало э, человек, потому что еще не настолько известный. Вот. О боже, какая огромная задница. Так, вот мы отстояли с Алифтиной очередь к Шону Родену, плакатики с ним и Самшон, то есть видно по нему, что ему тяжеловато, то есть сидит. Улыбка такая через силу. То есть, видно, что человек подгоняется к турниру, сливается, возможно. Вот. Это один из моих самых любимых спортсменов, за которые я всегда болею. Вот он реально очень крутой. Так, тут какая-то образовалась большущая очередь. Это значит, кто-то стоит вес топов. А, это Декстер Джексон стоит. Вот и копчик играет. Даю я такой в очереди к Сержео Констанцию. Обошел весь первый этаж искал Яночку, и тут Яночка нашла меня. Яна, привет. Да. Привет. Привет. привет. Как дела? Как самочувствие? Как долетела? Давай, рассказывай. До, долетела с кривыми ногами. В общем... Эм... За камеру непорядок. А да не самолеты маленькие. Ага, -а, я понял. Надо на бизнес выбрать. То есть ли не купили? Олимпия, бизнес не покупает Значит, долетела нормально. Нормально. А у неё же, а, а ты, а ты, ты стоит посторонних? Давай, потом подойдем. Так, стол. сидит Седрик Макмиллан, и вот он, собственно, а персональный стоит здесь, сам... общается. Прекрасно в настроении. А так, а кто этот у нас тут сидит, скучает, в телефоне сидит. Я уже ухожу. Да ладно. Да, уже все, заканчивается. А Собственной персоны Антон Антипов. Антон, как было Мак. Волголаде не видел. С Арнольда, который был в марте. С кем-то все с Санечкой? Ну все, как настроение? Как самочувствие перед шоу? Нормально. А, была такая что, а? что, почему, почему странно, что было не так? Пятый раз у нас э, То есть, как бы не было какой-то такой мотивации, да? Да, не знаю. Да, да, Поднадоело меня. Может, может быть, тайм-аут или, да? Всегда на да. да. да, да. знаешь, так и варит. Правда, и, и красиво. Не, ну почему, как бы, заход правда. Да, вот. И как форму-то от сам оцениваешь? От подготовился на сто процентов? То есть, все сделал то, что планировал? Знаешь, у меня один день, я так, мол, классно, все равно не день. Малый, ужасный, нифига не древчил. Ну, не знаю, посмотрим. Пару друзей говорят, что это спина немножко улучшилась. Добавил ширину, но... да? Не знаю. По объемах побываю, но Я сам на себе такого не ну, очень вижу. Посмотрим. Мне главное не быть. Ну, главное, чтобы как соперник был сам за собой в первую очередь да. и чтобы не украшался, а прогрессировал, да? да. Ну что, Антоха, только... могу пожелать только от тебя удачи, чтобы ты поступал лучше-лучше и стал действующим мистером Олимпия Спасибо. в Мэнс Так, стенд Виктора Мартинеса. Так, это вот стенд Биграми. Большой, очень вообще огромный. Так, и вот здесь то самое место, где будет проходить шоу Мистер Олимпия. Здесь тоже внизу находится много спортсменов. Я снял примерно, что происходило, встретил наших ребят, и Коля Кулишова, и Яну Кузнецову, Антона Антипова, вот это наши ребята сказать, из России, ну, кроме Антона, ну, Антон, можно тоже сказать, наш спортсмен. Джеймс Льюис. Это вот минутка большая очередь. И вот сцена сама, красота Оксана, собственной персоной. Вот. Да, к Оксане достаточно большая очередь. Вот, все-таки уже неоднократная место Олимпия. Вот. Достаточно стала популярна. Оксан, ты к сниму. Давай, удачи тебе, Оксан. Да, и будем задерживать все. Хелен, yes. очень большая девушка. Ну и напоследок вот решили сфоткаться с большим человеком. Самый большой биг рули Винклия. Как видите, я уже на Экспо-турнира Олимпия, вот, сегодня первый день. Мы так что я купил билеты на два дня, то есть билеты на два дня стоят 55 долларов. Как видите, все очень дорого, ну, по нашим российским меркам, то есть, возможно, для американцев это небольшая стоимость, но суть, если перевести наш курс, это достаточно немаленькие деньги, чтобы просто походить по выставке, как видите, уже очень много народа, уже практически час идет мероприятие, и сейчас я покажу по выставке, поснимаю немножко, посмотрю, что здесь представлено в этом году. Такая вот олимпийская медалька. Думаю, ее отжать у Антона типа, вот для своей коллекции медалик. Думаю, нам не дом будет э, более интереснее смотреться, чем на шее у Антона. Антон, подаришь медальку? Мне, у меня их 5. Пять. Пять? Да не только типа да? Друзья, вот и тот самый день, ради которого мы приехали в Лас-Вегас. Сегодня финал турнира Мистра Олимпия. Вот она, Орлеанс Арена, где будет проходить сам, сам соревнование. Еще время 20 минут до начала турнира. То есть народ потихонечку подтягивается. То есть, как вы видите, зал очень большой. Попробую показать вам все. То uh, uh -huh. есть народ uh, только заходит. Uh, mm -hmm. uh, вот, еще полу вообще совершенно почти полупустой. Uh, вот, но прямо передо мной сцена Олимпия. Uh, Очень-очень большое помещение. Думаю, будет очень много народа. Uh, uh -huh. вот. uh, uh -huh. Снимать, конечно, я соревнования не буду. Это все uh -huh. можно посмотреть в интернете. Я просто освещаю свою про свою поездку, как я путешествую по Америке. Поэтому снимаю все понемножку. Может быть, для кого-то будет какая-то информация полезная. Вот. Ну, буквально через 20 минут начнется турнир. И я уже найду свое место и буду смотреть как зритель. When he joins me on stage, ну вот, this evening, как я вам говорил, DJ практически запомнил Орлеанс uh, арену, сейчас uh, выступает ведущий, но он спрашивает сам турнир, команды Шона Рода на всех футболках, Тим, Флексатрон, Роден. Ну что, друзья, вот и закончился турнир Мистер Олимпия, и народ расходится, и мы встретили Антона Доценко, Железный Министер. расскажи, как свои впечатления о турнире. Согласен ты с результатами содействия? Ты же сидел тут и на пресс-конференции, и на полуфинале, и на финале. Я никогда не был большим поклонником Филла но я не, не это уже заметил ты или нет. Я с孩子... уже заметил, что ты постоянно не понадобился. видишь, насколько он не может держать его? Такого не было ни в прошлом году, ни в год назад, с каждым годом вступили. Пропорция выше в основном. Я думаю, что Бонок был лучше. Мне твои коллеги из Петербурга сообщение прислали на коммунистер, что Бонак офигенностый. Но Бонак, офигенно. но Бонак, Бонак очень круто, он прогрессирует из да. года в год, он все лучше и лучше. Да. Да. Ну а Скиллхит да. уже хуже. И ты да, заметил, его сравнивали, мы провели в группе Железного мира опрос, а кто больше достоин титула Мистера Лиги, Филхит или Бонак? Проголосовало, что порядка 700 человек, ровно 50-50, да. ровно 50-50, то есть, ты представь. То есть, Вилл а, теряет свою популярность как бы, да, уже? -50 человек примерно проголосовали за то, что человек, который в прошлом году был пятым, <соценно> <если> <соценно> не ошибаюсь, в этом году уже 10 человек. <соценно> да. а, основная сцена в Орлеанс отеле, <соценно> <соценно> где проходило главное забытия в турнир олимпия на этом а, старин закончились но мое как бы путешествие по америке продолжается завтра мы выезжаем в калифорнию будем в сан-диего и в лос анджелесе а, соответственно я поснимаю как бы эти два города обязательно буду ходить на тренировки в гол на венес там тоже что-нибудь не поснимаю Вот, поэтому на сегодня я отключаюсь и до следующего раза ребята.